Всем приветики! Хочу всем пожелать прекрасного дня и отличного настроения. Мирного неба над головой. Хочу поделиться прекрасной новостью. Теперь у меня есть Ротуб канал. Именно там, именно там, да мало ли, все что угодно может быть с Ютубом. Именно там вы меня всегда найдете. И именно на этом канале, на Ротубе, я публикую те видео, которых нет на YouTube. YouTube. Поэтому не стесняйтесь, заходите на мой Рутуб-канал, подписывайтесь. Ссылочку на свой канал я оставлю в описании под видео. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Теща дятю говорит, ой, дятёк, помру я, вы меня не храните, сожгите меня, а пепел мой во дворе рассыпьте. Ой, мама, нет, чуть ветерок, и ты снова... Дома.